И сегодня вопрос, чем отличается, и есть ли разница между КЭП и ЭЦП при регистрации на сайте торгов. Между КЭП и ЭЦП нет разницы. КЭП – это квалифицированная цифровая подпись, ЭЦП – электронная цифровая подпись. Сам ключ нужен для участия в торгах, например, по банкротству, и для некоторых площадок – активы госкорпораций. КЭП заказывается в удостоверяющем центре. Совет: Выбирайте «Мультиключ». Это ключ, подходящий сразу к нескольким площадкам, а не к одной. Если вы занимаетесь только поиском объектов, ключ вам не потребуется. Ключ нужен, когда вы собираетесь участвовать в самих торгах. Друзья, если есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео. Мы с удовольствием вам поможем. Если хотите больше полезной информации о торгах,